Я уже достаточно много поговорил о скальпинге, рассказал, что это кратко, что это такое. Но теперь давайте в этом уроке мы подведем все-таки итоги некие и поговорим еще раз о преимуществах, преимуществах скальпинга. Давайте подведем итоги, чтобы вы все-таки понимали, для чего вы здесь, что здесь хорошего и что вам, для чего он вам вообще нужен скальпинг, а может быть не нужен. Первое важное его преимущество, что он не требует большого стартового капитала. Вы пришли на биржевой рынок, и мы, вы можете практически с любой суммой, даже 10 тысяч рублей, вы уже можете заниматься скальпингом. И при этом самое важное, что вы не несете большого риска. 10 тысяч рублей, в принципе, любой человек может заработать за достаточно быстрое время. Да, конечно, здесь разница между теми, кто живет там, в Москве или в Петербурге, и разница между теми, кто живет в регионах. Конечно, суммы заработка у всех разные, а приходите вы на биржевой рынок и здесь получаете как бы одинаковые возможности заработать. Поэтому, конечно, им будет сложнее. И все же это здесь достаточно будет суммой, которой каждый в состоянии заработать, и потеряв ее, это не станет для него критично. То есть вот это первое важное преимущество. Следующее важнейшее преимущество скарпинга – вы быстро набираете опыт торговли по простому правилу, что вы совершаете много сделок. Много сделок – много опыта. Поэтому это тоже отлично. Следующее, многие для чего сюда приходят, это получение драйва и адреналина. Даже если вы там, совершаете какие-то инвестиционные портфели, собираете и вкладываете деньги надолго в ваши средства, вот скальпинг, он некая разрядка. Если вы владеете скальпингом, получаете разрядку, при этом еще зарабатываете денег, но ну, это вообще идеальное соотношение. Вам не нужно для того, чтобы получить адреналин, там, идти в казино или какие-то другие заведения, где вы можете потерять, скорее всего, деньги. Здесь вы можете заработать и получить тот же адреналин и драйв. И здесь его очень немало можно получить. Чуть-чуть, даже если увеличив, даже торгуют на небольшие суммы. Скальпинг – это бесценный опыт навыка железной дисциплины. Вот Дисциплина – это важнейшее понятие, которое отличает хорошего трейдера от новичка и дилетанта. Даже уже много лет кто торгует на бирже, не имея дисциплины, Периодически срываясь, вы можете на нет свести все ваши профиты и все ваши результаты предыдущих дней, месяцев и даже лет. То есть вот дисциплина здесь вырабатывается. Если вы чувствуете, что вы не срываетесь, вы жестко ей следуете, это отлично. Следующее, также нет перенос позиций. То есть риск в сделке. У вас минимальный в каждой сделке. И вы спокойно спите, потому что у вас через ночь перенос позиций нет. Вы с утра начинаете новый день, как с чистого листа. Это очень помогает. Скальпинг сочетается с другими видами трейдинга. Ну, единственное, что у вас должно на это хватать времени, что это действительно погружение в рынок, и вы должны перед монитором находиться. Ну, особенно если это ручная торговля. И опыт именно ручная, ручной скальпинг приносит как раз вот бесценный опыт быстрого получения навыка биржевого трейдинга. И здесь вы поймете быстро биржевые основы и почувствуете, поймете психологию трейдинга, психологию эмоций, которые испытывает трейдер. То есть это скальпинг. Еще раз подводя итоги, я считаю, это важный этап, который рекомендую пройти каждому, даже он не, если не собирается в дальнейшем быть скальпером. Вот такое мое мнение на текущий момент. До встречи в следующих уроках.